С вами Юрий Павлов и сегодня я вам расскажу про командную работу и как работать с предоплатой. Но начнем мы с другого. Изначально всегда любому в первый раз очень сложно работать с предоплатой, поэтому здесь схема очень простая. Первую сделку мы проводим, по сути, с любым клиентом, я вам рекомендую, и без предоплаты. То есть у нас есть договор, да, где есть сумма предоплаты. Вместо этой суммы мы пишем условный 100 рублей. То есть, чтобы не менять договор. И человеку говорим, что это сумма условная и работаем без предоплаты. Для чего? Когда вы с первым человеком проработали по такой схеме, у него есть доверие. Следующие клиенты, скорее всего, это будут клиенты, которые являются друзьями этого человека. Вот. И когда они приходят, вы во-первых, свою услугу не продаете, ее продал уже ваш клиент. То есть, доверие у них есть к вам мощное. И вы им даете уже тот же самый договор, но ставите там не 100 рублей, а стандартную предоплату, которую вы считаете нужным. Поэтому, друзья, здесь идея просто запуска сарафанового радио. Запускается она так. Берется один клиент без предоплаты, пусть это будет три клиента, ладно, без предоплаты. Но потом к вам приходит очень много клиентов, у которых даже вопроса не возникает, платить вам или не платить. В договоре написано платить, он платит, потому что его друг с вами уже работал. Вот вам простая схема. Пользуйтесь и все пойдет точно, 100% хорошо. А, также подписывайтесь, ставьте лайк, приглашайте друзей и вперед к следующему видео.